всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре кран называется он криптовин данный кран работает уже более двух год и платит всем пользователям которые здесь зарабатывают здесь можно зарабатывать без вложений также здесь можно инвестировать в данный кран купить акции и зарабатывать 126 процентов годовых данный кран раздает 6 сатош каждые 15 минут также вот здесь есть ПТС-объявления, за которые мы будем зарабатывать Сатоши без вложений. Конкурсы разные есть. Есть партнерская программа 50%. Вы будете зарабатывать от заработка своих партнеров. Розыгрыши есть. Также у данного экрана вот есть статистика. Данный экран начал работать 24 ноября 2020 года. Здесь вот пользователи купили уже 1 миллион 410 тысяч акций, владельцы акций вот 67 тысяч 442 человека владеют акциями. стоимость акций более 10 биткоинов. Здесь вот вы можете рассчитать прибыль, в подвале сайта вот есть статистика 423 тысячи пользователей зарабатывают. 69 миллионов кликов уже по объявлениям и выплачено 24 биткоина выплачено и здесь внизу вот есть отзывы есть вот служба поддержки также вот на пилоте есть отзывы контакт вот можно на данном сайте создавать рекламу и рекламировать свои какие то проекты краны я этот кран вот посмотрел по домену, данный домен куплен аж до 2027 года также у них вот есть твиттер почти 3000 читателей и посмотрел здесь по отзывам, отзывы здесь положительные и я решил принять в данном кране участие, не то что без вложения зарабатывать, а хочу здесь заработать с вложением Ну, если у вас нету биткоина вы можете здесь заработать, а потом вложить Минимальный вывод данного крана 200 сатоши. Также здесь есть пруфы, что данный кран платит Вот Payment Proof. Если мы перейдем, здесь вот люди выводят 264 сатоши, 862, 215. Ну, очень много здесь выводов. Крайне редко попадается вот вывод ожидания. А так все стабильно, кран платит. И чтобы в нем зарабатывать без вложений, переходим под Reward, на сам кран. И здесь вот нам может выпасть от 2 до 6 сатош каждые 15 минут. И здесь нам нужно нажать вот кнопочку Get Reward. Нажимаем ее. Еще раз нажимаем. Рекламку можно закрыть. Разгадываем здесь капчу на данном кране. И нажимаем Claim Now. Также здесь вот э, пишут, что чтобы зарабатывать на данном крае, нужно отключать от блока. Вот видим, на балансе у меня 38 сатош. Также здесь есть видеообъявления. И здесь вот э, люди дают рекламу. И такие, как мы, без вложений здесь зарабатываем. Я сейчас хочу здесь купить 40 акций. Также здесь написано, чтобы зарабатывать на партнерской программе нам нужно просматривать ежедневно два объявления. Вот если у вас есть рефералы партнеры, которые зарабатывают на данном экране, вам обязательно нужно ежедневно просматривать два объявления. Чтобы просмотреть объявление, нажимаем вот, к примеру, 10 секунд до объявления, нажимаем Open Ed, открыть объявление. И здесь нам нужно нажать кнопочку Start. Нажимаем Start наше объявление открывается мы можем не присутствовать на данной странице перейти сюда здесь вот идут секунды сейчас таймер закончится и нам начислят две сатоши вот две сатоши нам начислилось у нас на балансе сейчас страничка подгрузится вот мы заработали две сатоши я сегодня уже просмотрел три объявления чтобы здесь купить акции, заходим вот Earn Interest и здесь пишут, что с 1000 сатош мы заработаем за 180 дней 260 сатош. Здесь вот есть калькулятор. Также, чтобы приобрести данные акции, нам нужно сделать здесь депозит. Также на этом сайте можно создавать рекламу. Нажимаем вот Adversite и здесь. Мы можем создать рекламу и также просматривать свою рекламу. И здесь давайте посмотрим, какие здесь цены. Я на таких сайтах периодически заказываю рекламу и таким образом приглашаю друзей, партнеров в какие-либо проекты и сайты без вложений. И вот здесь максимально вот просмотр вашего объявления 50 центов за 240 секунд что довольно-таки неплохо. Итак, я здесь хочу проинвестировать, есть у меня на балансе 40 тысяч сатош, я вывел с крана это, эти деньги без вложений я их хочу проинвестировать в данный кран. Итак, нам нужно здесь сделать депозит, нажимаю вот депозит, здесь можно перевести на этот адрес кошелька, либо же пополниться с FaucetPay. Я буду пополняться с я Выбираю здесь 40 тысяч сатош и нажимаю депозит. так нажимаю здесь подтвердить. Итак, перехожу в акции. Видим, на балансе у меня 40 тысяч сатош. Сейчас я здесь приобрету 40 акций. И в следующем видео я уже покажу, что данный экран платит. И нажимаю купить. Итак, мы видим, я прикупил здесь 40 акций. И ежедневно давайте мы посмотрим, сколько я здесь буду зарабатывать. Ежедневно я здесь смогу выводить по 280 сатош. В неделю это 1960 сатош, в месяц это 8400 сатош. Это на полном посеве, ничего не делающих. И за все время я здесь заработаю, получается 10400 сатош. И вот мы здесь можем посмотреть свои акции. Вот они активные, 0,7% ежедневно, чистой прибыли. Вот такой, друзья, кран. Можете зарабатывать с вложениями, можете зарабатывать без вложений. На этом у меня все. Всем желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.